Привет, друзья, подписчики, коллеги. Сегодня здесь, на, на заколок Мосфильмовской улицы, встречаю закат. Собственно, давно не снимал ничего. Блог и событий, в общем-то, было достаточно. Но надо что-то рассказать. Это GoPro 6. Как он у меня появился, интересная история. Я же собственно не собирался ничего. Покупать средств на это сейчас нету. Но видимо Бог послал. Я в одном из роликов своих этого что у меня хочется что-то такое типа экшен-камеры, но чтобы хорошее было у нее качество изображения. У меня же экшен-камера есть Air Pro, она уже старая, как бы. Я ее покупал для подводных съемок для смолки. Вот, ну не очень она мне понравилась. Причем первую из Wi-Fi я купил, она у меня промокла и пришлось мне вернуть еще по, по гарантии. Потом доплатил, купил с Wi-Fi. Денег они стоили прилично, но это еще доллар был 32 рубля. В общем, что с Wi-Fi, что без качества, как бы не очень устроило. Тем более, что вот они промокают, долго с ними плавать, как бы чревато. Эта камера тоже промокнет, если с ней нырнут и поплавать долго. Хотя она как бы сделана во влагозащитном корпусе. Но, говорят, не выдерживает. А промокнет и морская вода попадает в разъем, это, скорее всего, ремонт и соответствующий очень дорогой. Так вот, интересная история. Попадание ко мне этой камеры а, ну, Уже неделю-две прошло с, с того, как мы поехали Мы в торговый комплекс там Что-то себе прикупить Это возле метро Саларьева И едем по парковке Вдруг э, слышим Что-то такое не очень а, не, не совсем обычное даже я сказал, какие-то истеричные крики раздаются. Потом какая-то женщина бежит, блондинка. Какие-то мужики вокруг нее там загоняют ее куда-то. Она между машин пытается от них скрыться. Выскакивает перед нами ехала какая-то синяя. Машина она пыталась туда ворваться, не ворвалась, двери были закрыты, а я дверь не закрываю. И, в общем, она в нашу машину ломанулась. Я, честно говоря, не хотел этого пассажира и нажал на газ, но она прям это, в полете прям заскочила с визгами, криками, но ну что. Причем мы охранники стали э, за ней ее преследовать и машину пытались ломиться. Ну, отъехали мы на парковке метро УДВИСТИ, э, потому что мы, в общем-то, собирались пойти купить в этом торговом комплексе и уехать так бесславно мы не хотели, э, поэтому отъехав немножко она нам рассказала историю что она купила в этом торговом комплексе iphone и ей не понравилось качество фото насколько я понял сказала что э, какое-то мутное фото и не знаю я что она хотела предъявить сдать его обратно из-за того что фото не того качества, ну, видимо, не прокатил этот аргумент, и принимать у нее не хотели этот айфон. И что, что там было дальше, почему охранники, как она сказала, напали на нее и э, там что-то даже били ее, снимали это на камеру. В общем, странная история. Пахла от нее алкоголем, так пузыряно. Поэтому я не знаю, кому верить и что там было у на самом деле. Причем она сказала, что она сегодня, ну, тогда в тот день, улетает в Африку на полгода. Что как бы добавило интриги. Я спросил из Внукова. А там, где мы были до Внукова, там пару километров. И, в общем, ну, не знаю, можно было ее довести ну в общем-то она не собиралась вовдуков и она сказала что в домодедово ей надо и что ее там вроде машина ждет такси я не понял в общем мы с ней попрощались и она пошла своей дорогой а мы значит торговый комплекс по своим делам поехали ну и через пару дней я открыл машину чтобы прибраться на заднем сидении там набросано как всегда беспорядок там сын устраивает э, какие-то вещи валяются я начал это как-то раскладывать и... Увидел вот то, что у меня сейчас в руках вот эту камеру. Рассмотрел и это Hero 6 Black. Не последняя модель, но такая уже и не, не древних времен. По-моему, 18 -го года она, первые видео там. Видосы я посмотрел, действительно, девушка в Африке была, в основном видос, по-моему, откуда-то с Латинской Америки, с Карибов. На, на островах, в общем, отдыхает, вот, Ну и что там она делала, не знаю. В общем, как ее найти, тоже неизвестно. И если вдруг она видит это видео, допустим, да, она Даст не узнать, там напишет <соспит> в комментарии, ну, контакты есть, здесь, вот, и приезжает за своей камерой, ну, а ее видео с ее лицом я выкладывать не буду, потому что, мало ли, человек шифруется, но... а, да, а, по поводу этой камеры, а, и мне очень понравился форм-фактор, вот, а, я вообще люблю как бы новую технику с какими-то э, новыми функциями я помню как первый телефон раскладушка моторола цветной у меня появился я прям целый месяц наверное изучал там ставил какие-то опыты делал там что-то записывал копался вообще функциях там какие-то, вот, потом уже смартфоны появились там, тоже вещи интересные, новые функции, навигаторы, мощные фото, фотокамеры, интернет, все эти мессенджеры, это все мне было интересно. Ну, когда камера без зеркалка Тоже, если недолго долго Занимался Сейчас вот осваиваю этот новый Девайс И тоже он мне э, Во многом нравится Во-первых, своей компактностью вот Именно, наверное, то, что я искал Чтобы он был маленький Чтобы его э, Чтобы он Не висел какой-то там здоровенным куском бесформенного металла, чтобы его было удобно носить, может быть закрепить. Я еще не придумал, как закрепить. Вот с этим как раз будут сложности, потому что понятно, что камера без без всего, даже одна крышечка отломана которая провода прикрывает и Проводов, конечно, нет никаких, нету, э, с ней в комплекте должен быть э, такой э, э, э, футляр, то есть а, она должна быть в футляре, и к этому футляру уже крепление крепится. А так, э, крепить ее не к чему, э, к сожалению, у нее нет вот такого винта, разъема под винт, который часто бывает на на камерах всяких. А, так, ну, собственно, да, это это главное неудобство. И еще одна печалька это разъема под микрофон нет, Джек. Есть в ней разъем USB Type C и под HDMI для телевизора для вывода на экран но вот через этот USB разъем подключить микрофон можно только через адаптер этот адаптер только надо у Pro родной покупать там все хитро придумано он здоровый как почти размером с саму камеру, то есть вот такая еще Э, по, порадовавшись что камера э, маленькая тут же э, расстройство что такой здоровый адаптер для микрофона но я не буду его покупать ни, ни, нет никакого смысла не вижу то есть э, буду приноравливаться к, к родной озвучке вот и что еще а, качество изображения да впечатляет вот для экшен камеры это конечно какой-то невероятный прорыв то есть сравнивая с AirPro которые э, мне рекламировали что они конкуренты GoPro когда я покупал но ну, это корейские такие камеры но нет даже никакого сравнения у нее стабилизация уже есть у нее хорошее качество картинки 4к заявлено обзорах в интернете люди говорят что там 4к не настоящие что до настоящего 4к они не потянули тем не менее вот впечатляет качество видео, фотографии неплохие Настройки В общем-то, удобный меню ну, И что еще? А -а -а -а. И вот еще один минус Который я пока не придумал Что с ним делать Это формат э -э Компьютер плохо файлы эти открывает Не знаю, там <coughs> Какой-то специальный софт Для Google должен быть Ну что-то Пока вот только некоторые форматы мне удается на компьютере открыть сразу. Ну, то есть э, с некоторыми э, настройками, а вот если 4К писать видео, оно не открывается. Точно, э, так, и что еще, что еще? Э, ну, в общем, э, какое-то количество тут африканских э, этих видосов осталось, так что чтобы старания этой девушки не пропали даром я его буду там где-то а, транслировать и да буду радовать вас видами карибов не побывавший сам но да такой подарок завтраки мне достался и как говорится а, Буду продолжать снимать на него, вы посмотрите, что как она днем в разных условиях работает. Ну ладно, на этом заканчиваю свое спонтанное такое выступление. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Чтобы...